Искренне верю, что Святую Ночь надо проводить с любимыми. Поэтому буду еще как занята. Непременно! Чего?! Перебиек, как так? Предательница! Мы же всегда вместе Рождество проводим! <свистит> Ах, вот оно что! Рождественский концерт? Друзья, коробка анимешника на сайте Prisbox это реальная возможность выбить себе оригинальные аниме фигурки, мангу, кружки и футболки с аниме, а также прочие вещи по типу аниме игр и Blu-ray-дисков. Успей забрать свой аниме-приз по ссылке в описании. Также на призбокс есть еще множество других коробок на разные тематики. Без крутых вещей точно не уйдете. Ссылка в описании. Это исцеляющая слизья, которую я столько слышал. Я уже давно работаю исследователем монстров, но вижу такую впервые. Ой, лучше бы сначала отнести тебя. Перемещение? Я ведь уже выпустилась. А если маленькие Аки начнет плакаться тебя в юбку? Умоляю, я хочу жить с тобой вместе вечно. Как тебе? Я профессионал.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 Господи, Найтс, так, так далеко. Учитель, предлагаю вновь сменить места. А теперь откройте страницу 142, и мы поговорим о полевых взрывах. А что там? Не знаю. Йоки, почитай инструкцию. Направить вверх. Укрепить опору, зажечь фитиль. А ни в коем случае не направляйте на людей или строение. Не направляй на меня. Да ладно, Кио. Ты ведь вернешься. Я к вот. тебе верю. Совсем офигел. Это лишь благонамерные действия ради Химура. Это вовсе не коварный план глупого преступника. Я совершенно не... Ты ужасен, Югимура. Упасть из-за того, что несешь девушку. 10 баллов. Как твоя девушка значит? сходить очень хочу Солдаты, мы выходим немедленно но командир, это в разрез военной дисциплины играй газ не боятся с кубочками не спать наша цель город магии нашла она НПС или все же Я ведь просто швырнула его, как попало. Уверен, там написано что-то глупое. С Новым Годом, Каюки! Ты усердно учишься? Надеюсь, ты не останешься на второй год. Ни за что! Мои оценки настолько плохие! Купился! Это шутка! Не смешно! Что вы вообще за учитель? Что? Ты же сам мне посоветовал! Как разобью шар, сразу же вам верну. Ты лучше сейчас думай только о том, как по бы самому выжить. Хорошо. Принцесса Юри. Вы влюбились в не него с первого. Ай! Заткнись! У меня вся лапша разбухнет. Да я ее сожру! Блин, серьезно! Несуй свой нос в чужую жизнь! Вдруг миру обманули. Что? Вдруг он хочет ее в рабство продать! Или, скажем, у него в подвале куча девчат заперты, и он с ними всякие непотребства творит. Порнушки пересмотрел. Изначально частей было 9, но сколько осталось на сегодняшний день, мне неизвестно. Из перечисленного меня заинтересовала библиотека. Уверена, там полно знаний древних цивилизаций. Ее собрала это профессорша. Возможно, там коллекции порнушки. Коллекция парнушки? Забудь, тебе лучше не знать, что это такое, ладно? И словно насмехаясь над блокирующими, красуна делают скидку. Академия Цубакихара никак такого не ожидала! Как и яма! Скотина я такая! Сука, ты сын! Зла не хватает! Мерзяли смотреть противно! Чего вы его ругаете? Стойным боем! Да вы не опозорить свою честь! Ты вернулся так быстро, будто вышел в магазин во время коронавируса. Ладно, теперь мой ход. Вот. Написано события после школы. Тебе нужно выбрать, либо пойти веселиться после школы, либо сидеть дома и учиться. Тогда я буду учиться. Как от тебя и ожидалось. Тогда тебе достается карта ботаника, президент. Ты что, издеваешься? Прости за ожидание. Может, хочешь поиграть? Азусачан, стой! Погоди, Азусачан! Азусачан! Похоже, что и в наше время японские дети все так же любят запускать воздушных змей. Как замечательно. До меня дошло. Если оденем поводок, то она будет управлять нами, а не мы ей. Да уж. Опа, улыбается. Похоже, ей понравилось. Чего Это чё, носовой платок? Близко, но не совсем. Шелковые трусики. Чё? Сволочь! Она ж про меня подумает! Не бывать этому. Снова везде ходить с этим занудой, Юки! Прогулки в группах – дело добровольное. Это верно. Но с тобой будет веселее. Хоть поиздеваюсь над тобой. Я тебе что, игрушка? уже Сколько можно это терпеть? Расскажите нам о своих особых талантах или увлечениях. Э, таланты или увлечения? Я играю на самодельных японских струнных инструментах, раскаиваясь в своей человеческой несостоятельности. Ты так сильно раскаиваешься! Прости уже себя!